Почему мне никто не поможет? Пора спустить курок. Плохое начало. Не оставляйте меня. Нет, так не годится. что то мне стрёмно уже. Не бойся, я смотрел кучу медицинских сериалов. Так, братишка, я скинул тебе новые координаты. Реджи, помоги мне. Я... я потерял все способности. Ни Юджиновской нет, ни моих старых. Что? Будь там, я еду. Нет, я тут у всех на виду. В паре кварталов отсюда есть один переулок. Я понял, подъеду туда. Только вас сейчас не хватало. Хо -хо. Повезло им, что у меня силы пропали. Мы все за тебя. Слава богу, ты здесь, Рэйдж. Нужно. Пока Говоришь, ты потерял все способности? Да, все способности. Ни дыма, ни Неона, а Гера. Так это же хорошо! Отличные новости, брат! А, что ж тут хорошего, если за мной охотятся тысячи солдат Деза, а я как голый? Помни, мы хотели найти способ тебя ислечить. Так вот он! Ты больше не биотеррорист! Все, конец! белсин мы. мы можем ехать домой. Домой? Слушай. Ты старался изо всех сил так племя знает это я тоже чудо что ты вообще выжил так вот пожалуйста давай завяжем с этим пока не поздно скажи честно ты на моем месте уехал бы домой безусловно на твоем месте да О, пусть дел... я булыжники в нее буду кидать но я достану августину а так как мне бы не хотелось разыгрывать сценку про Давида и Голиафа, мне очень нужна твоя помощь. Так если ты уже принял решение, тогда зачем тебе я? Ну, если у меня есть шанс вернуть способности, то только через ретрансляторы. Конечно. Но, черт, Редж, без моих способностей мне его в жизни не вскрыть. Так что, мне вообще-то нужен не ты, а, ну, а твой пистолет. Нет. Нет, нет, нет, нет. Пистолет я тебе не дам. Не дам, и точка. Ты О, черт. Но зато, возможно, я могу одолжить пару пуль. Спасибо. Я наверняка пожалею, что спросил, но какие новости? Ты лучше отойди подальше А, хорошо, что я отошел ну, может в следующем будет что-нибудь э, стреляющее или там, ну, ударяющее. Я тебе сообщу. Ну нет, я иду с тобой. Нет, нет, нет, не идешь, я сам. Силой невидимости ретранслятор не откроешь, так что без меня тебе все равно никак не обойтись. Тем более ты не знаешь где он. Ну, если выбирать одну силу, невидимость не так уж и плохо А то, я подростком о таком, знаешь, как страстно мечтал Все, закрыли тему Вот он Отлично, Редж, заставь его расколоться Джекпот! Я надеюсь, потому что к нам на всех парах мчится Дес. Видал? Просто обалдеть! Элсин? Эй, я сказал, прячься! Я надеюсь, потому что к нам на всех порах учится Дес. Видал? <смех> Просто обалдеть! Элсин? Эй, я сказал, прячься! Реджи, ты цел? Да, порядок. Пойдем к следующему ретранслятору. Извини, это слишком опасно. Тебе со мной нельзя, дружок. Следующий ретранслятор у нас где? Эй, помнишь меня? Я тот специалист по ретрансляторам. Ой, и звонок на второй линии. Юджин, это Далсин, слушай. Твои летучие друзья наверняка ведь проводили разведку местности, а? Да. Отлично. Помоги мне кое-что найти. Знаешь, такие светящиеся ящики, которые Дэс везде расставил. Ага, сейчас. Один такой недалеко от тебя. Спасибо. Кстати, я видел, на улице обижали подозреваемых в биотерроризме. Может, поможем ребятам? У меня теперь свой меч. Что скажешь, а? Меч вообще зачетный, скажи. Да не то слово. Ну так ты в деле? Нет. Давай без меня. Меня в Долине Смерти ждут ангела 11 уровня. А, тогда конечно. Отправляйся к ним. Раз уж я тут, можно и приложиться. <плодисменты> а, черт. Юджин, извини, что прерываю твое общение с демонами, но меня атакуют снайперы. Давай, двигай-ка сюда, а? Да, нет, я тут посижу, но я пошлю к тебе ангелов. Надо же, теперь я могу бегать и прятаться. Что же будет дальше? Девчонка из автобуса. Она цела? А, про нера? Да, все окей. А, слушай, чувак, она тебе совсем не пара. Сначала научись ползать, а потом уже садись в ракету. А, а тот тип, который устроил крушение, он ушел? Хэнк? Ага. Хэнк его поймала Августина и убила. Правда? А, в автобусе он только и говорил, как вернется домой к дочке. Ничего, с Августиной я скоро разберусь. когда есть пара помощников посмотрим я могу исчезнуть ударить и убежать против авиации мне это Куда? Это же самое веселое. Клёво! Юджин, не сочти меня неблагодарным, но почему твои демоны такие трусливые? Я думал, они нужны только для разведки. Слышь, ну ты чё? Ну нельзя же так делать! Мы проводники своих не бросаем! Ладно. Справлюсь, обещаю. Еще один нашел? Это довольно близко. Спасибо. О, это чувство! Создаю вещи силой мысли. Слушай, Дэлсин, в то же место направляется кучка дезовцев, но не бойся, там у тебя будут помощники отлично мы с твоими ребятами этих гадов натянем Мне все равно что там у них главное я не один. Мутанты вперед! Да, ура, и все такое. Но у меня плохие новости. Я нашел еще один ретранслятор. Что ж тут плохого? Рядом с ним куча бойцов Деза. Может, хватит тебя сил. Зачем еще рисковать? Мы ведь даже не знаем, что ты получишь. Юджин, только не надо опять трусить, ладно? Нет такой задачи, с которой не справится два альфа-самцовых проводника и куча ангелов с демонами. Прям так и альфа-самцовых. Как буду там, позвоню. В сортирах камеры повесят. Короче, Юджин, вот мой план. Я незаметно обойду их, а ты... А, ура! Ладно? Пла... Ну же, Юджин, ты способен на большее. Давай, эльфа-самец. Ну, ребята, вперед. Геймер дал приказ. Это подойдет. Делсин, я надеюсь, ты приобрел что-то мощное, потому что сейчас начнется. Сейчас вам будет ад, рай и Делсин. Ого, Юджин, что ж ты раньше-то стеснялся? А, у меня маленькое замечание. Ад, рай, Делсин и Юджин. Нет, хочешь попасть на обложку, тогда вылезай. Мы не знаем. Люди меня не любят. Да не гони, все тебя любят. Тот парень, которого ты только что спас, он так и орал. Юджин круче всех. Откуда он узнал мое имя? Без понятия. Вот был бы ты тут, сам бы и спросил у него. О, вообще-то хорошо было бы и другим людям помочь. Молодца. Тогда скажешь, как будешь готов. Реджи, извини, что так долго. Во-первых, я рад слышать, что ты все еще жив. А во-вторых, ты сначала посмотри, что я теперь умею. У меня мечи и ракеты и демоны, которые пикируют прямо с неба. Да, звучит опасно и глупо. Ну и круто, отчасти. Спасибо. Скорее бы показать это все Августине. поможешь? Я тут слежу за акулами. По-моему, они затевают что-то очень крупное. Да, я с удовольствием. Круто. Приходи к моим владениям. Обсудим план. ご視聴ありがとうございました<音楽><音楽><音楽> Mm-hmm. Это заставит людей рыдать от счастья. Юджин, открывай, это я! Делсин, привет! Ну что, тусуемся? Да, я... я готов. Тогда зажигаем. Ну, ты будешь зажигать, а я спрячусь где потемнее. Чё? Типа стелс. Типа стелс. Ну что, придумал план? А помнишь тех арестованных, которых мы спасли от Деза? Вообще-то я помню, что спасал их в одиночку. Но продолжай. Так вот, похоже, акулы их ловят. Они держат пленников на строительной площадке неподалеку отсюда. Очевидно, хотят продать их Дезу. Ладно, давай мы их освободим. Не волнуйся, я пошлю на подмогу моих друзей. Под друзьями, я надеюсь, ты имеешь в виду армию Архангелов, а не своих сопартийцев по ДНД. Нет у меня сопортийцев Слушай, Юджин, нельзя же быть таким занудой. Это я почувствовал. Я на месте, где твои друзья? Скоро будут, но тебе нужно заглянуть внутрь... Они замкнутые пространства не любят. Супер, ангелы-клаустрофобы. Какие еще слабости есть у моих напарников? Ну, в воде они беспомощны. Ну, я тоже. Класс, тут стройка, а я каску забыл. Они ничего не поняли. А я-то думал, что круче уже быть не может. телеку. Дальше. Само собой, раз уж есть здесь. Есть. И салют! Фу, вот ты тут! Вот. <свят> <свят> Умеют же эти акулы людей прятать. Стоп! Я слышу вертолеты! Давай на крышу! Вертолеты Д собирают грузовые контейнеры. Значит, проводники внутри. Чёрт, опоздал. Нет, нет! Видишь, ангелы? Не стреляй, вертолеты! Ты же умрешь проводников! Ага. Сейчас я прыгну на движущийся контейнер, когда до земли четыре этажа. Видишь, как много ты теряешь, держась в стороне? Когда запрыгнешь. Я не дурак, я герой. Как дела, ангелы? Клево! Серфинг на контейнере. Юджин, вот тебе еще один. Ангелы, ловите! Это вообще законно? Последний! Элсин! Последний контейнер упал в Дэнни парк. Застягиваются силы Дэза! Не дай им забрать проводников. Я вам этих людей не отдам! Юдж, можешь сюда еще ангелов прислать? А, да, но не прямо сейчас. Мне надо прямо сейчас. Оставшихся ангелов хватит минуту на две. Да нет, нет, нет. Так не должно быть. Только не вздумай меня бросать. Слушай, я не могу. Я больше не могу. Юджин, нет, нет, нет. Спокойно. Юджин. Юджин, отвечай, чувак. Ты что, бросил меня у алтаря? трюк для вечеринки. <Слышко> Юч, можешь сюда еще ангелов прислать?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 Пришел, пришел. Юджин, это ведь ты, правда? Сейчас мы поставим... О, не завидую я вам, ребята. О, юный ангел, добивай оставшихся. Юджин, когда мы закончим с этим, научишь меня своим трюкам? Ты не достоин! Ты не достоин! В ангельском обличии ты делаешься еще зануднее. так долго <свят> ух ты кто решил вернуться в реальный мир да, ты меня убедил дам людям еще один шанс ну тогда от имени людей спасибо да, но я так решил, если подведут тогда я их всех зажарю Молодчина. Прикольный чувак.